Тебе все это нравится, что ничего не останется Ты не боишься пораниться, и не боишься не справиться Нахрен все это было, ты танцуешь как быдло Ты целуешь как быдло, я как раненый тобой Правильно демоны пляшут, черными крыльями машут Там и без башни мы Russian. я И дурак и дурак Алена на камней и хочет за тобой я, как стена, как скала, как паранойя, как закат у хата, будто с я. Мы давно бы стали призраками гуя, но любовь, я. За тобой я, как стена, как скала, как паранойя, как закат у хата, будто скотобой, я. Мы давно бы стали призраками гуя, но любовь любовля.